Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами переписывались в социальных сетях и вас заинтересовала тема заработка. Я несколько лет, уже пятый год занимаюсь бизнесом в интернете в компании ЖНС Global. Это компания, которая работает в области здоровья, молодости, долголетия и борьба со старением на клеточном уровне. Но подождите, в нашем бизнесе ничего не нужно продавать, бегать с каталогами, впаривать людям ненужные товары, как это было ранее. Сейчас все дела ведутся из дома через интернет. И работая в компании, у нас уже образовались партнеры в 50 странах мира. Мы не занимаемся продажей. Мы пользуемся продуктом для себя. Мы набираем в команду людей, которые пользуются продуктами. Кто-то занимается прямыми продажами, кто умеет и любит это делать. И кто-то строит сеть потребителей. А кто-то еще занимается продажей франшизы. И ваша первая задача, если вас действительно интересует заработок, вам нужно посетить наше онлайн мероприятие в интернете на нашем сайте, называется презентация деловая встреча. Там вы узнаете первичную информацию, короткую о компании и о системе работы. А после просмотра вы со мной свяжитесь, я расскажу и покажу, как вы можете первый месяц заработать 1000 долларов, а дальше и намного больше. Все, желаю вам удачи, пока-пока.